Всем привет! С вами Универньюз и я, Дарья Курмышкина. Сегодня выпуски. Ментимер Шамиев в Казанском федеральном. Преподаватель КФУ презентовал свою книгу ⁇ Профилактические работы против терроризма в Казанском университете ⁇ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост главы государства. Приказ о своей отставке он подписал в прямом эфире. Напомним, что Нурсултан Назарбаев является почетным доктором Казанского федерального университета. Диплом и ленту к званию высокому гостю вручал ректор КФУ Ильшат Гафуров. А теперь к другим новостям. Государственный советник Республики Татарстан Ментимир Шамиев посетил Казанский федеральный университет в сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова. Подробности визита в следующем сюжете.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 которая, скорее всего, была связана с дальнейшей выработкой концепции полилингвального образования уже с учетом увиденного в КФУ. Валерия Муратова, Ленардо Волитьяров, Александр Юдин, Универ News. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась презентация романа антиутопии в стихах» ОНД 4181 «Остров неприкаянных душ». 19 марта в Казанском федеральном университете состоялась презентация романа антиутопии в стихах ОНД 4181 «Остров непрекаянных душ», автором которой является доцент КФУ и номинант на премию Максима Горького 2019 Айрат Бекбулатов. Он написал одно стихотворение, я думаю, что я написал просто законченное стихотворение, и в какой-то момент... Я понял, что это не стихотворение, а глава первая. Название книги имеет интересный характер, в котором цифры, с одной стороны, входят в ряд Фибоначчи, а с другой являются буквами, обозначаемыми как Г.А.З.А. ГАЗа. Автор это объясняет тем, что город, в котором проживал народ Филистим, по упоминаниям в Библии основал межгалактическую трудовую колонию, в которой обитают герои произведения. В случае колонии, посвященной поэзии, вот когда-то она называлась, ну, собственно, непосредственно вот именем Газа. А после того, как ну, по сюжету там случился некоторый коллапс, вот эти буквы, они стали в виде цифр ну, таких. И уже из утопии превратилась в антиутопию, вот это пространство колонии. Книга будет интересна для тех, кто любит жанры антиутопии фэнтези, в котором присутствуют темы апокалипсиса и любви. В произведении говорится о межгалактической трудовой колонии ОНД-4181, в которой живут, работают, мечтают и тоскуют по женщинам парни разных возрастов и мировоззрений. Этих людей, вот этих рабочих, каким-то образом делается связанной с судьбой русских поэтов Золотого века. Свою книгу Айрат Бекбулатов посвятил памяти недавно скончавшихся родителей поэта Луизы и Шамиля Бекбулатовых. Алсу Саттарова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялось мероприятие в рамках программы профилактических работ терроризма. О самом интересном с места событий в следующем сюжете. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета состоялся круглый стол «Территория мира». Мероприятие реализуется в рамках программы «Профилактика терроризма и экстремизма» в Республике Татарстан на период с 2014 по 2021 год. Поддержку в проведении оказывает региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Татарстана». Будущих психологов и педагогов разделили на команды для выполнения кейсов в рамках круглого стола. У каждой из команд был выделен капитан. Ребята обсудили возможные аспекты проблемы. К концу круглого стола команда подготовили свои мини-проекты, в которых были выделены группы риска, методы вербовки к запрещенной организации, приведена статистика, а также сформирован план профилактических работ. Мероприятие является необходимым для студентов Института психологии и образования, потому что именно с психологов и педагогов начинается профилактическая работа. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюс. Елабужским институтом КФУ организованы сборы для участников Олимпиады по технологии. Подробнее в нашем сюжете. Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии состоялись учебно-тренировочные сборы на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник». Организатором выступил профессорско-преподавательский состав Елабужского института Казанского федерального университета совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан и Казанским открытым университетом талантов. Результаты обычно у нас хорошие. Лучшие, я бы даже сказал, если уж не скромничать, по, если сравнивать с остальными регионами России – Которые, результаты, которые получают остальные регионы, мы опережаем даже Москву. Понятно, дети другие, а учителя это те же самые, и, и мы тоже растем, и учителя растут, и ну это, конечно, в каком-то смысле для них даже это вот ну, тоже своеобразный праздник и повышение квалификации вот на таком достаточно ну, правильном нужном направлении. Преподаватели инженерно-технологического факультета Елабужского института КФУ провели мастер-классы для старшеклассников. В них школьники занимались по различным проектам. Также для девочек были организованы кулинарные швейные практикумы, а для мальчиков занятия по электротехнической работе. У меня проект – это коллекция молодежной одежды для подростков. Она включает четыре модели, и они все в ярких цветах. Сочетание бирюзового джинсы и желтого трикотажа. Артем Тупичкин, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Ильшат Ахмадеев, Универньюз. Студенты Казанского федерального заняты не только учебой и студенческой жизни, но и самореализуются. Как студентка КФУ стала дизайнером одежды, мы расскажем в следующем сюжете. В конце 2018 года команда креативных ребят из Института социально-философских наук и массовых коммуникаций создали свой бренд одежды под названием «Патриот». Они стали выпускать различную продукцию символикой института из ФНИМК. Была как и одежда, так и аксессуары. Пока приобрести продукцию можно только в интернет-магазине. Но если вы не хотите ждать, то в нашем институте есть такой магазин, как КФУ «Стор», который выпускает продукцию Казанского федерального. Аня приехала из Муртского города Сарапул и поступила в Казанский федеральный университет на специальность телевидения. Еще на первом курсе она вступила в медиа который послужил толчком для создания сайта. Привет, Аня, ты являешься куратором магазина Патриот. Расскажи, как ты туда попала. Я пришла в наш медиацентр. Мне то есть сказали, что у нас есть магазин, с ним никто ничего не делает. То есть у нас, в принципе, никто не может писать посты, у нас нет инстаграма, его там надо сделать, надо вообще что-то с ним делать. Потому что каким мне его дали, там было название PowerShop, мы так все не любили. Вообще лого было сделано в конве даже, ну то есть оно выглядело ужасно. Ребята запустили свой сайт где можно приобрести вещи символика института из фнинг созданием этого сайта вплотную занималась аня также она разрабатывала логотип и основную концепцию одежды пока ассортимент не такой большой команда работает над созданием дизайна и ассортимент будет периодически пополняться кто тебе помогает с этим магазином? В общем, в том году у меня не было никого, и я очень ждала этого года, следующего, второго курса, чтобы у меня появилась команда, потому что в нашем медиа центр мы набираем очень много людей. И то есть каждый разбредается, кто, да, кто там на журнал идет, кто идет вот, ко мне в магазин, кто идет чисто писать посты там для ВК, например, кто-то для Инстаграма, кто-то фотографа. То есть там много подразделений, и каждый выбирается. С этого года магазин получил новое дыхание, и сейчас Аня вплотную занимается завершением сайта. Пожелаем Аню удачи и новых творческих достижений. Диана Яковенко специально для Универ ТВ. На этом все. С вами была Дарья Курмышкина. Следите за нами в социальных сетях. До новых встреч!